Тема нашего сегодняшнего с вами доклада, выступления, это компания OneCoin, на самом деле абсолютно феноменальная компания, вы многие о ней уже слышали, кто-то еще до сих пор не слышал, прежде чем начинать вебинар, начинать любое выступление, очень важно обозначить такое понятие, как риски и ответственность. Я, на самом деле, всегда придаю очень большое и важное значение. У нас есть командный сайт, о котором позже я скажу. Наша команда называется Angel AngelSteam. Вот у нас на командном сайте, прямо в достаточно заметном месте, находится командный дисклеймер, в котором обозначено что такое риски, что такое ответственность, и uh, там говорится о том, вы можете потом ознакомиться, зайти на командный сайт, все это прочитать, но говорится о том, что uh, каждый сам на себя принимает ответственность и сам uh, берет на себя риски, сопряженные с бизнесом. Uh, так как бизнес у нас финансовый, то, конечно же, есть определенная доля рисков, вот, и каждый человек сам на себя эти риски uh, берет, ни на кого их не перекладывая. Ну а теперь... Мы перейдем уже непосредственно к презентации. Итак, OneCoin. Вот вы видите, такой красивый логотип компании, которая сейчас уже у всех, наверное, на слуху, в которой огромное количество, больше чем 2 миллиона человек по всему миру, и которая бьет все рекорды, как в индустрии сетевого маркетинга, так и, в принципе, на рынке финансовых технологий, на рынке криптовалют. То есть мы на двух рынках, получается, с вами работаем. И прежде чем начать рассказывать об этой компании, о OneCoin, я хотел бы коротко пробежаться по истории денег. Потому что, на самом деле, когда первый раз вы получаете информацию о криптовалюте или о деньгах, то вы можете немножко растеряться, потому что тема весьма пикантная, потому что нас в университетах, в школах отвечают деньгам. Ну, конечно, если вы не финансист, вы не знаете историю денег. И уж, конечно же, вы не представляете, почему вот деньги, которые есть в кошельке, например, купюры, которые в вашем кошельке, почему они имеют реальную ценность. То есть мы как-то привыкли, что вот есть рубли, есть гривны, тенге, доллары, евро, баты, иены и так далее, да, что у этих денег есть определенная ценность. Но мы на самом деле мало задумываемся, почему эта ценность есть. Вот как раз такое явление, как криптовалюта, Лично мне вот за последние полтора-два года очень-очень много интересных мыслей подкинуло и мою идеологию не то чтобы поменяла, но немножко привнесла некие новые понятия да, в мое вообще мировоззрение. Эволюция денег происходила и происходит очень простым образом. Изначально было золото. Почему золото, не будем сейчас об этом говорить, но как-то так, получается, что договорилось, что золото имеет определенную ценность и стало расплачиваться золотом за товары. А потом появились несколько сот лет назад банки и люди стали доверять уже банкам, стали там хранить свои деньги. Потом появились печатные деньги, потом появились монетные дворы, стали значит, уже чканить монеты. И потом несколько десятков лет назад ну и наверное позже уже да, в Советском Союзе, точнее прошу прощения, после распада Советского Союза в 90-е годы появились кредитные дебетовые карточки также и в постсоветском пространстве. Ну, что-то кредитные дебетовые карточки, это карты, которые предназначены для того, чтобы ими расплачиваться. Изначально они были предназначены, конечно же, для оплаты офлайн, потому что никакого интернета не было. А потом появился интернет. И вот вы видите, что же, что же вообще произошло. Произошло на самом деле... Ну, такое приспосабливание, что ли, старого, такого достаточно архаичного инструмента, как пластиковые карты, к современному медиа, к современному интернету. Потому что когда изобретали пластиковые карты, никто не мог подумать о том, что будет интернет, он будет по всему миру, и все будут им пользоваться. А сейчас, я думаю, что многие из вас, вот я это делаю постоянно, мы шопимся, мы покупаем товары и услуги по нашим карточкам через интернет. То есть мы на самом деле вводим. Параметры наших карточек, 16 цифр, секретный, секретные, секретные цифры CVV, которые на задней стороне карточки и мы таким образом доверяем в принципе нашу достаточно ценную информацию о наших деньгах, практически это ну, как бы сказать, ключ к нашему кошельку. Мы доверяем непонятно кому, либо это большие порталы, которым еще можно доверить в интернете, либо это вообще какие-то может быть средние, средние руки магазинчики. Мы им также доверяем. И, конечно же, огромное количество мошенничества происходит в интернете, и очень многих карточки взламывают, деньги крадут с карт. Я уверен в вашем окружении такие случаи тоже были. Так вот, на самом деле, вполне логично предположить, что интернет век, ну, интернет -век цифровой век, он должен иметь современные цифровые способы оплаты, то есть на самом деле это индустрия, индустрия цифры, она пришла практически уже во все сферы, во все рынки, но вот деньги почему-то до сих пор используются старые, либо старые бумажные аналоговые деньги, либо вот эти вот пластиковые, карты, да, я думаю, вы со мной согласитесь. Криптовалюта как раз является ответом тому, как нужно пользоваться деньгами в современный век. То есть криптовалюта это именно электронные деньги, это цифровые деньги. И я сейчас вам на следующих слайдах я буду показывать, что такое криптовалюта. Криптовалюта, она предназначена для того, чтобы обычные люди типа, с вами могли отправлять деньги друг другу, могли делать платежи, оплачивать и при этом, чтобы исключались возможности воровства, мошенничества, которые происходят с пластиковыми карточками. Ну, на самом деле тренд криптовалют, он только сейчас зарождается, тоже я впереди вам покажу, каков рынок криптовалют, так как когда мы говорим о бизнесе, мы должны обязательно затронуть весь рынок, чтобы мы понимали, да, где мы находимся с вами, какой потенциал роста этого рынка. А сейчас давайте мы коснемся уже коротко структуры нашей компании. Так компания OneCoin в Лондоне на арене Уэмбли, провела огромное мероприятие, это было 11 июня, и объявила о том, что теперь у OneCoin есть три бренда. Первый бренд это сама криптовалюта OneCoin, второй бренд это OneLife, и как вы видите, на каждый бренд есть отдельные сайты. Компания сделала такой некий ребренд своего рода. OneLife это компания отдельная по построению сети, то есть мы с вами как раз работаем как партнеры компании OneLife, а не партнеры компании OneCoin и продвигаем криптовалюту Ванкоин. И третье, это очень важно, это обучающий портал Ван Почему важно? Потому что у нас продуктом в нашей компании являются именно обучение. Об этом тоже мы дальше будем говорить. Итак, здесь вы видите на вот следующих слайдах вы видите сайт Ванкоин. Достаточно солидный сайт, на котором много информации на английском, на русском, на других языках и будет еще на большее количество языков по криптовалюте. Следующий сайт по партнерской программе onelife.eu. Здесь можно, вот видите красная кнопочка логин, вы можете зайти внутрь вашего бэк-офиса, здесь можете смотреть уже на вашу организацию, ваш товарооборот и отслеживать ваш бизнес. Тоже здесь очень много информации касательно бизнеса OneLife. И третий портал oneacademy.eu. Вот эти вот три сайта были запущены как раз 11 июня официально, и мы теперь с ними со всеми работаем. Именно поэтому я по ним прошелся. Давайте же посмотрим, что такое криптовалюта. Согласно Википедии, это электронный механизм обмена цифровой актив и миссии учет, которого зачастую децентрализованы. Так вот, здесь сказано, что зачастую децентрализованы, но на самом деле они могут быть и цифровыми. То есть есть даже криптовалюты типа Ripple коина, которые централизованы. Но в принципе, конечно же, основной тренд криптовалют, основной смысл криптовалют заключается в децентрализации. И криптовалюта убирает от правительства, от и функцию, как печатание денег, контроль за деньгами. Почему? Потому что ее добывают обычные люди по всему миру. И все эти люди связаны между собой в единую сеть. И есть технология блокчейна, о которой сейчас все говорят и повсюду, это огромная индустрия зарождающаяся. Вот эта технология блокчейна, она как раз объединяет все эти компьютеры по всему миру в одну единую сеть. И я не хочу сейчас грузить вас какими-то техническими, тем более я сам не технар. Я думаю, что если вы вообще не слышали про криптовалюту, вам с первого раза немножко понять будет тяжело. Вы, может быть, слышали просто, что существует вот такая криптовалюта, да, но толком не понимаете вообще, что это такое. Поэтому после этого вебинара вы можете зайти на наш сайт и изучить. У нас есть целый раздел на сайте, на команду Angel Steam. У нас есть целый огромный раздел по криптовалюте. Там много роликов, вы услышите, что говорят в средствах массовой информации, что такое биткоин, как это все работает и так далее и тому Подобное. Я сейчас перейду к следующему слайду. Майнинг. Вот есть у нас несколько терминов в бизнесе. Майнинг это очень важный термин. Майнинг это изначально вообще по-английски добыча полезных ископаемых. Здесь это термин, именно он используется в, как раз в кругах тех людей, кто, ну обычно это айтишники, кто занимается криптовалютами. И майнинг предполагает добычу, собственно, самой этой криптовалюты. Она также добывается, как вот полезные ископаемые добываются. Но единственная разница в том, что полезные ископаемые добываются физическим образом, а майнинг он добывается электронным образом. То есть ваши компьютеры, ваши сервера разгадывают очень сложные алгоритмы, математические формулы, и за каждую правильную решенную задачу на выходе вы получаете вознаграждение в виде монет. Их же называют еще Вот эти монетки, это как раз и есть криптовалюта. Монетки, они, конечно, не физические, это набор цифр. На самом деле, то есть это зашифрованные определенные коды. Вот как раз поэтому называется криптовалюта, потому что за ней стоит наука криптография. Вот запомните термин криптовалюта, запомните термин майнинг. Зайдите в Википедию, если... Хотите потом более внимательно изучите. И вот на этом слайде мы показываем, чем отличается майнинг OneCoin от майнинга любых других монет. У нас он заключается в том, что на сегодняшний день компания добывает монеты централизовано. То есть, если вы хотите добыть такие монеты, как эфир, такие монеты, как, допустим, биткоин или лайткоин, или, может быть, другие криптовалюты, то вам нужно устанавливать сервера, вам нужно инвестировать на большие деньги. Обычно этим занимаются люди технической направленности, айтишники. Обычный человек, он, ну, вот я, например, я просто даже побаиваюсь процесса майнинга, потому что у меня нет технических знаний, чтобы этим заниматься. А компания Ванкоин, криптовалюта Ванкоин, была придумана для того, чтобы мы с вами, обычные люди, которые занимаются, может, совершенно другими делами, и совершенно не обязательно, что мы вообще бизнесом занимаемся, то есть обычная домохозяйка, она может участвовать в майнинге, она может добывать криптовалюту через централизованный майнинг, который для нас с вами компания OneCoin как раз и предоставляет. Как это делается? Мы покупаем пакеты, я об этом буду говорить, в пакеты входят так называемые токены. Это некий учетный единиц, это право на добычу монеты. И вот мы видим, да, на этой схеме показано, что OneToken забрасывается в условный вот этот вот торговый автомат. И несколько месяцев на сегодняшний день огромная очередь уже выстроилась. Мы ждем, когда компания OneCoin при помощи своих огромных серверов, при помощи вот своих, своей огромной производительной мощности добыла бы нам ванкоин и распределила нам на наши бэк-офисы. Все очень просто. Нам не нужно устанавливать никакое программное обеспечение на свои компьютеры. Все за нас делает компания. И мы получаем монеты. Вот таким образом работает ванкойн. А что же будет в будущем? А в будущем будет такая ситуация, что мы, когда создадим уже достаточно большую сеть, в ближайшее время где-то ну, компания нам говорит о том, что это произойдет где-то через полтора года, может быть, это даже будет в конце 2017 года. Компания OneCoin перейдет из приватного вот такого закрытого майнинга в открытый уже майнинг, когда любой человек со всего мира сможет подключиться к этой системе, и система станет децентрализованной. То есть, на самом деле, мы сейчас просто создаем инфраструктуру изнутри, мы э, набираем сеть э, клиентов, э, и у нас уже больше, чем 2 миллиона человек, и все эти люди владеют ванкойнами, то есть, мы огромная-огромная такая армия клиентская. И когда эта армия станет еще больше, когда у нас будет порядка 10 миллионов человек, тогда уже компания э, значит, э, откроет так называемый исходный код, выставит его в интернет, и мы все сможем добывать монеты. Таким образом работает концепция OneCoin, и нам просто нужно запастись терпением и ждать, когда компания станет децентрализованной, когда этот исходный код уже будет в интернете. И когда мы выйдем на биржу, конечно же. Да? Вот есть портал, который называется coinmarketcap.com, и вы знаете, очень многие люди как раз, которые негативно и скептически относятся к нашей компании, а в интернете очень много негатива, не только касательно нашей компании, вообще в принципе очень много негатива. Так вот, люди говорят, что вот какая же вы криптовалюта, у вас нет coinmarketcap.com. Это сайт, в котором указаны все публичные, так называемые, торгуемые криптовалюты. Ну, я сразу должен вам ответить, что... Нас там действительно нет. Почему? Потому что мы еще не вышли на рынок. И мы не единственные. То есть я могу на вскидку несколько монет перечислить, просто не буду это сейчас делать. Достаточно крупных и не обязательно сетевых монет, которые через MLM распро распространяются, которые еще на биржу не вышли. Их тоже здесь в этом списке нету. Тем не менее, чтобы вы понимали, насколько большой рынок, вот я, хочу, я сделал такой скриншот. Хочу показать вам, что Объем э, торгов биткоина на сегодняшний день составляет около 10 э, миллиардов э, долларов. Потом идет э, Ethereum, потом идет вот сейчас э, такая э, резко выскочила такая криптовалюта под названием Steam, потом Ripple, Litecoin, ну и другие криптовалюты. Но мы видим, что там идет очень большой разрыв, то есть на самом деле основной конечно игрок это биткоин и вообще весь рынок он меньше чем ну, 11-12 миллиардов получается. Ну, скажем, 12 миллиардов долларов. Это весь рынок криптовалют на сегодняшний день, но он, конечно же, будет очень-очень стремительно расти, потому что на самом деле криптовалюта, она еще не пришла к своей изначальной идее, к реализации этой идеи. И именно Ванкоин, в принципе, сейчас во всех этих криптовалют. Для того, чтобы заниматься криптовалютой совершенно спокойно и не беспокоиться, не думать о том, что это какой-то мыльный пузырь. Конечно же, нужно понимать, что мы работаем в определенном правовом поле. Да? Нужно понимать, как мир, мировые правительства относятся к криптовалютам. Для этого как раз вот данный слайд и предназначен. Здесь говорится о том, что в США биткоины и другие криптовалюты приравнялись с биржевым товаром. Биржевым товаром, то есть это такие же товары, как все что угодно. как Золото, пшеница, там, серебро и все что, все, что продается на биржах. В Европе мы видим, что суд освободил с биткоинами и другими криптовалютами от НДС. То есть, ну, в принципе, тоже криптовалюта признана официально и официально и легальной в Евросоюзе. А в Японии, в самой, можно сказать, центральной газете японской. Несколько месяцев назад появилась статья, в которой было сказано, что готовится законопроект, чтобы приравнять криптовалюту к деньгам. И он будет принят, этот закон, ориентировочно, по-моему, в марте или в апреле следующего года. Ну, считайте, что он уже на самом деле принят, потому что очень активные японцы сейчас стали заниматься криптовалютой и очень им этот тренд нравит. Так вот, Япония как раз стала такой первой ласточкой, первой страной, где криптовалюту официально при, при, признают реальными деньгами. То есть, можете себе представить, вот эти вот электронные деньги, которые мы с вами, по сути, добываем, не правительство, и, и не Центробанки, и Федеральная резервная система. Э, эти самые электронные деньги, они имеют такой же правовой статус, как японская иена. Ну, на самом деле, сложно в это все поверить. И, Конечно, сами японцы тоже в массе своей совершенно не понимают, что такое криптовалюта. Миллиардеры о криптовалюте говорят следующее. Билл Гейтс говорит о том, что цифровые валюты могут помочь бедным. То есть, это вот как раз то, к чему и мы идем с Ванкоином, и наверное, другие криптовалюты тоже к этому будут идти. Почему? Потому что можно совсем маленькие денежки переводить с телефона на телефон. И это одна из функций денег, а также одна из функций, конечно, криптовалют, перевод средств от одного человека к другому. Но при этом эту функцию не сможет выполнить биткоин в того, что у него есть очень много минусов. Он технически и не приспособлен к этому. Ричард Брэнсон, известный британский миллиардер, говорит о том, что будут появляться новые криптовалюты вроде биткоина, возможно, даже лучше биткоина. То есть вы видите, да, что богатейшие люди этого мира, этой планеты, они признали тренд криптовалют и они говорят о том, что за криптовалютами будущее, но при этом биткоин, к сожалению, он, он был первым, но он не является самым лучшим. Знаете, часто так бывает, что какая-то компания создает определенный тренд, определенную категорию, потом появляются новые игроки, и они опережают по капитализации, по техническим данным вот ту первую компанию, первую Сейчас вы видите некое такое вот колесо, которое, которое хозяйка нашей компании называет колесом фортуны. Здесь, по сути дела, заложена вся идеология компании. Внутри этого колеса, конечно же, сама криптовалюта Ванкоин. Дальше мы пойдем по часовой стрелке, начиная от обучения. Education – это Академия. Академия она стоит на первом месте практически. Почему? Потому что у нас товаром является именно обучение. Мы покупаем пакеты с обучением, мы не продаем монеты. Мы не продаем какие-то финансовые инструменты, мы продаем юридические именно обучения, и мы здесь обучаемся. Есть, кстати говоря, буквально несколько недель назад обучение стало доступным и на русском языке. Вот раньше партнеры жаловались, да, что обучение было только на английском, а теперь оно доступно и на русском языке, поэтому... После приобретения пакетов вы можете пройти обучение, там несколько уровней, и оно достаточно интересно. Дальше это биржа. У нас есть внутренняя биржа, на которой можно уже выполнить простые операции, продать ванкойны, купить ванкойны, перевести ванкойны. Правда, существуют очень жесткие, строгие лимиты, потому что мы пока еще не в открытом поле работаем. Дальше идет комьюнити. Это мы с вами, это OneLife партнеры, это партнеры как раз вот этой сетевой компании OneLife. Партнершип – это партнерство с мерчантами, с торговыми точками, с магазинами. Компания сейчас будет реализовывать очень мощный проект. Вот в самое ближайшее время об этом я тоже О том идут Payments, это платежи, то есть OneCoin является платежной системой. Это очень важно. Я Но вам говорил о том, что одна из функций криптовалютчих денег – это именно осуществление платежей. Я сказал о том, что это функция перевода и плюс еще функция платежей. Это тоже очень важная функция. Трейдинг и инвестмент, это инвестирование и трейдинг, то есть работа на финансовых рынках, это так называемый OneForex, он еще не запущен, он тестируется компанией, он будет запущен ориентировочно в следующем году. То есть можно будет покупать разные валюты на нашей торговой площадке OneForex за OneCoin и обменивать OneCoin на другие криптовалюты, а также на фиатные валюты, такие как евро, доллар и так далее. Дальше investment это инвестиция. Инвестиции здесь предполагают запуск неких инвестиционных фондов, в которые можно будет вкладывать ванкоины. Об этом тоже хозяйка нашей компании сказала вот в Лондоне, сделала анонс и сказала, что ориентировочно это будет ближе к концу этого года. То есть мы ждем, нам предложат достаточно интересные инвестиционные проекты в рамках вот как раз нашего скажем так, концерна да, ванкоин. Дальше это благотворительность. Очень много э, придает, э, придает компания именно благотворительности, помощи особенно детям, э, нуждающимся детям, детям с физическими какими-то дугами, детям из бедных семей и так далее. И во многих странах оказывается реальная помощь детям, и каждый из партнеров может пожертвовать через бэк определенное количество э, денег э, или ванкойнов для э, осуществления вот этой благой миссии. Дальше это приложение для мерчантов, которое вот скоро-скоро уже будет представлено. Оно уже было представлено, но оно еще не реализовано, оно было в Лондоне уже представлено. И это некий такой игорный портал CoinVegas, который уже существует, то есть можно играть, это такое онлайн казино, но единственное, что оно не обладает пока всеми функциями, в основном китайцы пользуются этим. Вот такое вот колесо фортуны у нас с вами существует, для того, чтобы вы понимали комплексную картинку ванкойна. Настолько, на самом деле, мощная эта картинка, что я не думаю, что какая-либо другая криптовалюта, компания, которая занимается криптовалютой, с нами померится силами и похвастается, что у них есть что подобное. А теперь я хочу вам дать несколько фактов. Вот рекордные темпы роста это, на самом деле, то, что, в принципе, сражает на повал людей, особенно бизнесменов-предпринимателей, которые понимают, что такое 1 миллиард долларов. Вы знаете, в бизнесе, если вы идете к одному миллиону, для многих 1 миллион – это очень высокая планка, но 1 миллиард – это планка гораздо более высокая, это 1000 миллионов, это очень большая цифра, и вы все знаете наверняка компанию Groupon, она по всему миру очень прогремела, до есть пор существует, по-моему. Вот этот Группон он сделал оборот 1 миллиард долларов за 27 месяцев. Представляете, это больше, чем 2 года. Вот такой феномен был по всему миру. Ураганом пронесся Группон и создал такой товарооборот. Так вот, и это был, в принципе, рекордный товарооборот. То есть ни один другой стартап 1 миллиард за более короткий срок не делал товарооборот. А OneCoin сделал оборот в 1 миллиард евро за 12 месяцев всего лишь. То есть всего лишь за 1 год. Вдумайтесь. Поэтому, на самом деле, OneCoin, конечно же, это не просто самая быстрорастущая сетевая компания, это вообще, по сути, самая быстрорастущая компания в мире. И, конечно же, успехи компании за 18 месяцев тоже говорят сами за себя. 300 партнеров, 300 топ-лидеров компании заработали больше 1 миллиона евро. Это те живые деньги, которые партнеры вывели, и если вы отслеживаете, следите за лидерами компании, это европейцы, это азиаты, вот на фейсбуке очень много информации, лидеры очень много путешествуют, покупают все роскошные виллы, на. Машины, ну, многие, конечно, этим хвастаются, знаете, как любят на Facebook там, свои новые там золотые часы ролик, там, выставить еще что-то. Вот, на самом деле, многие-многие партнеры за короткий период времени заработали очень большие деньги. Почему? Потому что компания так вот бурно развивается. Естественно, понятно, что с сетевой точки зрения, с точки зрения построения бизнеса это не может пройти бесследно. Капитализация 5 миллиардов, миллиардов евро это капитализация нашей монеты. Представляете, то есть э, за всего лишь такой короткий срок, за э, буквально сколько, ну полтора, около двух лет наша компания работает, официально с конца сентября 2014 года, за этот срок компания вот такое огромное богатство э, сделала в 5 миллиардов евро в монетах, то есть у более чем 2 миллионов партнеров сейчас на аккаунтах монеты в общей сумме на 5 миллиардов евро. То есть получается, что богатство вот этого ванкоина, вот этот огромный-огромный пирог в 5 миллиардов евро, он находится на кошельках партнеров. Пока что им очень сложно воспользоваться, потому что у нас еще закрытая система, но когда мы выйдем на открытый рынок, тогда уже это будет ликвидный ликвидная криптовалюта и можно будет эти деньги тратить. Значит, 2 миллиона 100 тысяч партнеров в 200 странах. Это, конечно, шикарнейший показатель. Ни одна друг компания такими показателями похвастаться не может. И каждый день присоединяются тысячи людей. Это можно следить в принципе на сайте. Мы видим количество партнеров, подключившихся к сети. Вот такой успех компании за 18 месяцев с небольшим. Кто же стоит во главе такой компании и какому человеку такое количество людей поверило? Вот Два года назад, когда все начиналось, никто не знал абсолютно, кто такая Ружа Игнатова, доктор Ружа Игнатова, у нее есть докторская степень в Оксфорде, никто тогда этого не знал, но сейчас, конечно, если вы в интернете будете смотреть, кто такая доктор Ружа Игнатова, вы найдете очень много информации, как на английском, так на русском и на всех других языках. Ну, это совершенно потрясающий уникальный человек, очень амбициозная женщина, дважды деловая женщина в Болгарии, причем она получала эту престижную награду в 2014 году в конце и еще до этого, то есть до того, как создавала, создала компанию OneCoin, она также работала, занималась финансами, она, в принципе, много лет работает именно в финансовой сфере, и была удостоена вот этой вот престижной награды, престижного статуса. Значит, она имеет докторскую степень по юриспруденции и по финансам в университетах Оксфорд и Констанс, это британские и немецкие университеты, была самым молодым партнером по Восточной Европе в МакКинзи. МакКинзи это самая крупная в мире. Консалтинговая компания, которая работает с крупнейшими организациями, миллиардными. Клиентами Ружи Игнатовой тогда были поскольку она работала в Восточной Европе и много времени проводила, в том числе в России, были такие учреждения, как Сбербанк, Юникредит, Альянс, Райбфайзен и так далее. И она также является автором двух книг по криптовалюте. Одну из них прочитать на русском языке, в том числе. И давно уже Игнатова считала, что именно за обучением на самом деле кроется ключ к успеху, потому что Сама она, как вы видите, очень хорошее обучение получила, такое, можно сказать, академическое. Она была также и преподавателем в вузах, когда была ну, в свои самые такие молодые годы. Да, ей в принципе, сейчас 35 или 36 лет, полностью, если не ошибаюсь. То есть это очень молодая женщина, но вот настолько она уже успешна. И до создания компании Ванкоин она управляла крупнейшим фондом Восточной Европы с капиталом до 250 миллионов евро. Я специально это все подчеркиваю, чтобы вы поняли, что это не человек с улицы, это человек известный в своих кругах, в частности в Болгарии, в Восточной Европе. И, конечно же, человек такого уровня вращается в очень крутых тусовках с финансистами, с успешными людьми, предпринимателями, с инвестиционными банкирами. Эти люди уже давно заинтересовались монетой OneCoin и, скорее всего, достаточно скоро смогут каким-то образом подключиться к нашему движению. Единственное, что не как партнеры, а, скорее всего, просто приобретут монеты на, некий, на неких других условиях. Но я не буду забегать вперед, потому что пока об этом компания еще официально ничего не сказала. Где наша компания вообще находится, присутствует? Поскольку у нас продукт виртуальный, то... У многих вот, возникает некие сомнения, а если компания на самом деле, а вот мы никого не видим, у нас какой-то виртуальный продукт, а где же можно встретиться с Ружей Гнатовой, где можно встретиться с руководством компании. Вот должен вам сказать, что основной офис, хед офис компании, главный офис находится в Софии, в Болгарии, в самом центре, там целый особняк, там работает 150 человек. Я думаю, что мы в течение этого месяца как раз лидерами нашей команды посетим офис. Вот этот новый офис мы первый раз посетим. Потом есть офис в Дубае, есть офис в Гонконге. И, кстати, вот на днях этот офис открылся, новый офис в Гонконге. И 3000 человек собралось в полный зал. Вот Я буквально сегодня, вчера смотрел фотографии. Ну, просто столпотворение. Огромное количество людей отмечало открытие нового офиса в Гонконге. И теперь там очень шикарные условия для работы. Гонконг у нас сейчас, по-моему, на втором месте после Китая по количеству партнеров, кстати говоря. Но такие страны, как Англия, такие страны, как Мексика, Филиппины, Таиланд, Вьетнам тоже имеют офисы, но эти офисы открыты самими партнерами, лидерами компании, То есть это не корпоративные офисы. Ну и в других странах, я думаю, тоже офисы открываются. В частности, в странах СНГ, то есть Казахстан, Россия, Украина, конечно же, есть партнеры, лидеры, кто имеет. Офисы работает через офисы, да, потому что на земле все еще работать через офисы. Часто сравнивают биткоин с, ван, с ванкойном, и поэтому я коротко пройдусь по этому слайду, тоже сравнив сравнив, сравнив биткоин и ванкойн, хотя на самом деле, конечно же, потенциал у Ванкойна гораздо выше. И, конечно же, мы понимаем, что биткоин, он немножко устарел в том смысле, что это достаточно старая технология, у нее есть очень много минусов, блоки там добываются долго, по 10 минут минимум. Биткоин никому не принадлежит, то есть у биткоина нету единой маркетинговой стратегии, нету управляющего директора, который бы отвечал за развитие биткоина. И в этой связи как раз вот биткоин является таким уникальным на самом деле алгоритмом, скриптом, вот такой первой ласточкой. Но именно благодаря биткоину мы с вами сейчас находимся, где мы находимся, и пришли вот этот тренд криптовалюты. Таким образом, низкая инвестиционная привлекательность у биткоина на сегодняшний день. Курс более-менее стагнировался. но ну, в последнее время чуть-чуть вниз идет, может пойти вверх. Ну, более-менее устаканился в отметке 600-650 евро. Добыто более 65% монет. В основном это монета для айтишников, то есть есть определенное сообщество, в него входят как раз именно айтишники, программисты, те люди, кто добывает монеты. И по статистике считается, ну это вот от, от ружья Игнатова информация, что 250 тысяч человек владеет хотя бы одним биткоином. Поскольку биткоин стоит дорого, как вот мы уже с вами обсудили, то на самом деле всего лишь четверть миллиона человек по всему миру владеет хотя бы одним биткоином. Многие владеют частью биткоина. Их называют эти части Сатоши. Вот э, сатошами владеет, конечно, гораздо большее количество людей. Но хотя бы одним биткоином владеет всего лишь четверть миллиона. И э, возможность оплаты биткоина очень-очень сильно ограничена, потому что принимает к оплате биткоин мало кто. По той простой причине, что магазины не хотят ждать 10 минут, пока пройдет оплата, и клиент будет ждать 10 минут. И плюс за эти 10 минут э, биткоин очень сильно волатилен, курс может пойти не обязательно вверх, а может быть даже вниз. И, конечно же, это опять-таки для магазина определенные риски. То есть, видите, такая старая достаточно технология, высокая волатильность, и поэтому для мерчантов, для магазинов это не очень сильно привлекательно. В то время как у Ванкойна добыто пока что где-то 40, около 40% монет, высокая инвестиционная привлекательность, именно поэтому каждый день по тысяч, по несколько тысяч человек со всего мира заходит в проект. Мощная маркетинговая стратегия, вот как раз стратегия Продвижение криптовалюты через рекомендации, конечно же, это э, такая маркетинговая э, ну, такое маркетинговое мощнейшее оружие, да, у, которое ни одна другая криптовалюта до Ванкоина не использовала. Сейчас уже очень многие Ванкоин копируют, пытаются сделать что-то подобное, но находятся, конечно, с большим отрывом далеко от Ванкоина, да, потому что Ванкоин ушел очень сильно вперед. И уже на этапе стартапа да, мы видим, что за полтора, меньше чем за два года, уже более чем 2 миллиона и 100 тысяч человек со всего мира. Это активные, точнее, это, это платные партнеры, у которых есть какое-то количество ванкоинов на кошельке. Также по, по стратегии компании в будущем ванкоинами можно будет расплачиваться везде, где принимают Mastercard, телевизор, потому что будет соединен OneCoin с MasterCard. На сегодняшний день OneCoin только соединен с китайской платежной системой Union Pay, но даже не столько OneCoin, сколько кошелек, на который ложатся комиссии. Вот если вы строите сеть, зарабатываете деньги, то этот кэш можно вывести на карточку Union Pay. Для китайцев или для тех, у кого есть эта карточка Union Pay. В будущем вроде бы как к MasterCard тоже компания планирует присоединить OneCoin, но. Важно, что помимо этого компания будет вот в ближайшее время начнет активное, активное подключение мерчантов, магазинов, потому что у Ванкоина будет ускоренный блокчейн. Я об этом тоже расскажу. Итак, зачем нам с вами добывать вообще монету Ванкоин? Для чего нам это нужно? И причем так много этих Ванкоинов, огромное количество Ванкоинов планирует, планирует компания добыть для нас с вами. То есть огромное количество монет запустится в обращение, в циркуляцию. Зачем вообще нам это все нужно? Кто у нас все это выкупит, когда мы выйдем на биржу? Этот вопрос очень часто люди задают. И для того, чтобы понять, зачем мы добываем ванкойн, давайте вот мы посмотрим на рынки. Во-первых, это 2 миллиарда людей без банковского счета. Во-вторых, это, это возможность денежных переводов, частных денежных переводов. Третье, это сравнение состояния и. Богатство. Мы сейчас пройдемся по всем этим категориям. Итак, люди без банковского обслуживания. Вот мы с вами живем в принципе достаточно в тепличных условиях на самом деле, потому что у нас есть банковские счета, у нас есть нормальные документы и мы можем в принципе отправлять деньги через банки. То есть мы не обделены банковским обслуживанием. Но по статистике 65% людей в Латинской Америке, 80% в Африке, 58% в странах Юго-Восточной Азии не имеют банковских счетов. Представляете, у них нет банковских счетов, но при этом у них есть мобильные телефоны, у них есть доступ к интернету. И именно эти люди, это наша целевая аудитория, именно эти люди, они хотят также переводить деньги, и они смогут переводить деньги при помощи криптовалют, при помощи новейших технологий. И в будущем при помощи ванкойна. Таким образом, например, Филиппинка, которая работает в Эмиратах, например, в Дубае, приехала на заработок, у нее нет банковского счета, потому что у нее маленькая очень зарплата и не открывает счет, она сможет не через Western Union переводить деньги, а через ванкоин Возможно, какие-то другие криптовалюты тоже подобный сервис предоставят себе домой на Филиппины для того, чтобы прокормить свою семью и при этом не будет платить какую-то огромную зверскую комиссию, которую сейчас с нас дерут вот эти организации, да, грабительские Western Union, MoneyGram и так далее. Вы наверняка них знаете. Во-вторых, это, это частные переводы. Частные переводы, ну, как раз вот я сейчас о них тоже коротко сказал, это индустрия в 583 миллиарда долларов в 2014 году, то есть сейчас это уже, в принципе, приближается, я думаю, к триллиону долларов по всему миру. Это индустрия переводов денег от человека к человеку. Мы не берем здесь коммерческие переводы, и в среднем комиссия за переводы составляет 7%. Вот как раз эти организации Western Union и подобные организации берут огромные грабительские проценты. Люди, когда узнают, что можно оплачивать, переводить деньги за гораздо более, по гораздо более низкой ставке, они, конечно же, перестанут пользоваться Western Union, они начнут пользоваться криптовалютой. Можно и сейчас, в принципе, биткоины переводить. На самом деле, удобный способ. Вот нужно вам, допустим, из России перевести в Америку деньги. Вы можете Просто приобрести биткоины, другое дело, может, в России это не так легко сделать, потому что у нас правовое поле еще такое неоднозначное в России. Ну, допустим, не из России, а из другой страны, из, из той же Японии. Да? Вы можете спокойно э, с карточки приобрести биткоины, перевести, э, пер, перевести биткоины с одного с кошелька на кошелек вашего друга или вашего родственника в Америке. Человек там получит биткоины, и он, в принципе, их сможет обналичить, вывести, продать их на бирже, вывести на свой банковский счет. Таким образом, вам не нужно идти в банк. То есть вот к этому люди как раз сейчас приходят, люди начинают это понимать. Люди начинают это понимать, и вот поэтому как раз криптовалюта она набирает обороты. Это одна из причин. Да? То есть частные переводы. Именно поэтому как раз панкоин имеет очень важную цель стать мощной глобальной платежной системой. И третье это сохранение капитала. Очень важный тоже момент. Почему? Потому что. Есть в мире очень много людей, у которых есть деньги. Причем мы сейчас не говорим даже про миллионеров, у кого, у кого очень много денег. Говорим про средних людей, средний класс. У них есть деньги, которые они, может, копили всю свою жизнь или пол своей жизни. У них может быть 100 тысяч долларов, там, 200 тысяч долларов в эквиваленте. И они не знают, как эти деньги сохранить. Почему не знают? Потому что не верят своим правительствам не верят в национальные валюты своих стран. И, и опять-таки для этого есть множество причин. да То есть мы все помним, например, в России, какой кризис у нас до сих пор тянется. Рубль обесценился, по сути дела, в два раза. Если я вот сейчас живу в Паттайе, в Таиланде, если сейчас я... Ну, сейчас у нас лето, это низкий сезон, но зимой, раньше, например, если я выходил в город, и шел в какой-нибудь торговый центр или просто шел по улицам, я видел огромное количество русских. Это были туристы. Почему? Потому что Таиланд и в частности Паттайя это одно из самых популярных было направлений. Сейчас если я зимой выйду в центр города, я уже русских гораздо меньше. Сейчас стало больше китайцев, стало больше арабов, русских очень мало. То же самое в других странах. Почему это происходит? Потому что граждане России, россияне сейчас не могут очень многие позволят себе выбраться за границу, потому что им очень дорого купить валюту, иностранные деньги, евро, доллары, то есть внутри России еще может как-то могут отдыхать, но за границу выбраться это уже роскошь. Вот именно об этом речь идет. А те люди, у кого были были накоплены именно рубли, то есть держали рубли в банках, например, да, они просто по сути дела ну, потеряли половину своих денег. То же самое мы можем отследить с долларом. Может быть, конечно, не так грабительски, как это вот произошло с рублями, но мы понимаем, что доллар, он за последние десятки лет, за последний век, он очень сильно обесценился. Если за один доллар вы могли купить что-то, вот, например, 100 лет назад, там еще 50 лет назад, сейчас вы уже, скорее всего, ничего не купите. То есть ценность доллара, она упала в разы. Поэтому, если вы будете просто хранить деньги на счету э, в тех же самых долларах, то через 10, через 20, через 30 лет у вас ценность этих денег она будет очень сильно падать. Если вообще доллар, конечно, выживет. Да, то есть, скорее всего, многие эксперты предрекают очень нехорошее будущее вообще всему финансовому э, сектору, и в частности, конечно, доллару да, как основной валюте, резервной валюте, которой сейчас люди еще верят э, и в, в, именно в долларах держат свои деньги. Поэтому очень многие люди сейчас ищут какую-то альтернативу. Не хотят держать деньги в долларах, не хотят держать деньги в евро, в рублях. Например, те же самые японцы, они держат деньги в иенах, но в Японии отрицательный процент банковский. То есть, там нужно платить деньги за то, чтобы банк держал ваши деньги на счету. То есть, речь не идет о том, чтобы вы чтобы банки выплачивали вам какой-то процент, как может быть вот, например, в России происходит. В Японии банки процент не платят, а взамен этого сейчас начинают требовать, чтобы вы сами платили какие-то деньги за то, что они ваш капитал держат на счету. То есть, в принципе, это абсурд, конечно же. И японцы начинают тоже куда-то присматриваться, вкладывать деньги. В принципе, криптовалюта сейчас для них это один из таких горячих трендов. Ну, по всему миру это тренд. Так вот, если вы вложите деньги, например, не в доллары то есть ваш капитал не в доллары, не в рубли, а, например, в биткоины, то это должна хорошая будет инвестиция, возможно, на какое-то время. Если вы вложите деньги в, вообще в криптовалюту, то вы, скорее всего, попадете в нужный тренд. Вы можете купить несколько криптовалют. Ну и, конечно же, мы рекомендуем вам приобрести пакеты в компании OneCoin для того, чтобы на несколько лет вы сохранили свой капитал, увеличили свой капитал, потому что у нас криптовалюта в тренде роста находится в OneCoin. Таким образом, одна из основных функций, почему вообще люди хотят сейчас приобретать OneCoin, для сохранения собственного капитала. Им тоже все понятно. Программа мерчантов. Очень важный момент. На самом деле, вот без этой программы, в принципе, наша криптовалюта будущего особенно не имеет. Почему? Потому что рано или поздно мы выйдем на рынок, люди смогут открыто продавать, покупать ванкоины, и если за ванкоином ничего кроме сети не будет, то это будет, конечно, чистой воды и спекуляции, это вообще будет некий такой пузырь, и он просто, ну, грубо говоря обвалится, лопнет, и курс просто очень сильно упадет вниз. То есть мы с вами это понимаем. Для того, чтобы это не произошло, сейчас компания как раз, пока она не вышла, не стала публичной, не запустила OneCoin в обращение, в открытое, предлагает нам скоро представить программу мерчантов. Это один из моментов, который мы очень-очень сильно ждем. Но он в принципе здесь краеугольный этот момент. Компания запускает приложение для мерчантов, Каждый партнер компании из вас, любой из нас, сможет это приложение продавать мерчантам. То есть, если у вас есть знакомые бизнесмены, предприниматели, у них малый бизнес, может быть, средний бизнес, допустим, парикмахерская какая-то, вы подходите к этому знакомому, вы говорите, что вот есть огромная сеть, огромная сеть, даже в вашем городе тоже есть уже Несколько сотен человек, и сеть это растет, или несколько тысяч человек. И если он э, э, скачает это приложение э, и начнет пользоваться этим приложением то, он, приложением, то он сможет коммуницировать, общаться с клиентами, он сможет посылать такие пуш-сообщения клиентам, он сможет использовать э, геолокацию, другие разные функции, пока я не буду говорить, потому что еще... Ну, сам То есть компания еще официальный анонс не сделала этого приложения. И в будущем, в обозримом будущем, ну, компания говорит, что где-то через полгода э, этот э, продавец он сможет принимать уже оплату в, в ванкойнах за свои товары, за свои услуги. То есть как раз э, в течение следующего года э, очень важная задача стоит у компании сделать ванкойн ликвидным и создать огромную армию мерчантов, которые будут принимать ванкойны. потому что если это не будет сделано, то реально в принципе ценность нашей монеты она после выхода на биржу она очень сильно упадет и мы с вами денег не заработаем. Поэтому компания подчеркивает, что мерчанты это очень важно. Компания, программисты компании работают очень активно над запуском этого приложения и практически на 99 уже готово. Вот-вот, я думаю, что в течение августа будет релиз, официально будет приложение представлены нам, и мы все партнеры компании как раз начнем мерчанты подключать. сеть у нас очень большая, поэтому магазины, разные бизнесы, онлайн, бизнесы, которые будут принимать, которые будут покупать эти, это, это приложение и принимать в будущем ванкойны к оплате. И мы, конечно, с этого сможем зарабатывать как за подключение мерчантов за продажу приложения, так и скорее всего мы сможем получать какую-то комиссию со всего товарооборота ванкоинов, который будет проходить через подключенных мерчантов. Также у нас есть физический продукт планшет One Tablet, он стоит 550 евро, он двухсимочный, этот планшет, и там уже изначально установлено приложение One Life, то есть это идеальный вообще инструмент для работы. Если вы работаете на земле, работаете офлайн с компании OneCoin, с компанией OneLife, то вот э, рекомендуем вам приобрести это предложение И также оно было очень важно для некоторых рынков, где наличие именно физического продукта э, для, э, для легальности очень важную роль играет. Это не все рынки, но вот несколько таких рынков было, поэтому компания пошла на этот шаг, запустила этот планшет. Это тоже хорошо, конечно. Какая цель у компании на ближайшие два года? 10 миллионов клиентов, сейчас у нас больше, чем 2 миллиона. И к концу этого года, скорее всего, будет, ну, вот с нашими темпами, если, если мы такими огромными темпами будем дальше двигаться, скорее всего, уже 2,5-3 миллиона, наверное, с года будет. И 1 миллион мерчантов, как я уже вам сказал, мерчантов должно быть огромное-огромное количество. И, и таким образом мы легко сможем тратить ванкойны. Кстати, в, в Потае э, э, мне спонсор обещал, что в, в течение этого года уже в октябре откроет ресторан. Э, и и он станет в Паттайе первым мерчан, принимающим к оплате ванкойны. Ну Как только эта возможность появится, конечно, этот функционал. Поэтому я думаю, что к нему здесь все партнеры в Паттайе, включая меня самого, будут ходить, конечно, и за ванкойны завтракать, обедать, ужинать. Там у него еще будет пиво разливное и многое-многое другое. Ну, в общем, ждем мы все этого события. Такое будет знаковое событие для Таиланда. Запуск нового блокчейна тоже очень важный момент. Компания с октября месяца, с 1 октября запускает новый блокчейн. Блокчейн, это, как я уже говорил, это вот эта вот технология, значит, учетный журнал, где записываются все транзакции с ванкойном. У нас до сих пор блокчейн работал таким образом, что каждый блок добывался за 10 минут. Майнинг одного блока осуществлялся за 10 минут. И есть, но с первого пряка э, добыча будет производиться за одну минуту. То есть верификация всех транзакций всего лишь за одну минуту будет производиться. Таким образом, мерчанты смогут за одну минуту проводить оптов. Если вы придете в ту же самую парикмахерскую, оплатите с вашего мобильного телефона, э, используя определенное приложение, сделайте оплату, э, оплатите определенное количество. Ну, там, скорее всего, не ванкоинов, 200 ванкоинов или, там, допустим, 10 ванкоинов, неважно, то мерчант э, получит эти деньги, ванкоины, буквально через одну минуту. Это то время, которое, в принципе, я думаю, что бизнесы готовы ждать. 10 минут, конечно же, никто не будет ждать. Скорость майнинга также сократится до 3-7 дней, по словам руководства компании, по словам Ружи Игнатовой. Э, сейчас мы ждем э, 3-4-5-6 месяцев. Огромная э, очередь у нас. Э, на майнинг ванкойна сейчас, и поэтому очень много партнеров недовольных, они говорят, что мы еще в марте зашли, где наши монеты, до сих пор не получили свои монеты. Объем миссии вырастет с 2 миллиардов до 120 миллиардов монет, то есть где-то в 60 раз. Представляете, да, 120 миллиардов монет – это наибольшее количество монет на сегодняшний день на рынке криптовалют у Ripple Coin на 100 миллиардов монет и весь этот объем монет будет добываться партнерами когда 80 процентов монет добудется тогда уже и другими людьми то есть у нас монета станет децентрализованной и в 2018 году планируется ICO ICO это то же самое что IPO это вывод монеты на открытый рынок всего мы нашу собственную биржу и для всех потому что у нас Конечно же, на тот момент будет огромнейшая ликвидность и огромнейший объем торгов. То есть мы в принципе станем самым, самой крупной биржей по э, криптовалюте. И добавим в нашу биржу также и другие криптовалюты э, и фиатные деньги. Криптовалюта как соцсеть, соцсеть. Это очень хорошее на самом деле сравнение. Я думаю, что мы все пользуемся социальными сетями. Мессенджерами сейчас очень многие пользуются. Группы в мессенджерах создают, там типа WhatsApp, Viber. Но Facebook все-таки самая популярная соцсеть. Почему криптовалюта напоминает нам с вами соцсеть, социальную сеть? Потому что она, как и Facebook, как и социальная сеть цифровая, она также глобальная и она также является сетью. И мы с вами как раз строим клиентскую сеть. То есть смысл в том, что мы сейчас на рынке криптовалют должны занять то место, которое Facebook занял на рынке социальных сетей. Мы должны стать номером один, и мы сейчас действительно лидируем. Такие темпы, как у нас они просто поражают и никакой другой криптовалюты, таких темпов просто-напросто нет. Поэтому в итоге рано или поздно мы должны стать номером один. Уже скорее всего в течение этого года по капитализации мы обгоним биткоин и мы таким образом станем мощнейшей глобальной цифровой валютой, которой весь мир будет пользоваться. На это уйдет какое-то время, но мы совершенно Потрясающую динамику с вами имеем, и э, я думаю, что все должно здесь получиться. Меры доходов в э, OneLife. Э, у нас очень высокие доходы в нашей компании, в сетевой компании. Так как мы работаем, вот мы видим, на финансовом рынке, у нас, конечно же, большой товарооборот у самой компании. Вот на слайде здесь изображен мистер Юха Пархиала, это спонсор нашей команды Angel Steam, это Фин, он здесь проживет в Паттайе, вот я про него сказал, он как раз открывает здесь ресторан в ближайшее время. Это человек, который добился просто ог огромнейших результатов в бизнесе и побил все рекорды согласно порталу businessforum.org. этот портал знают все сетевики, занимаются бизнесом MLM, он является самым богатым сетевиком в мире, то есть у него самый большой чек, он зарабатывает 4 миллиона в месяц, это огромнейшие деньги, потом идет, идут братья Штанкеллеры около 2 миллионов, ну и несколько других людей, вот в принципе этот список постоянно пополняется и в этот список еще не входят азиаты, такие партнеры, например, из Китая, хотя на самом деле китайцы зарабатывают наверное, имеют самые большие здесь чеки, просто по определенным причинам они в этот список не попадают. Может, они просто боятся, что их правительство как-то возьмет за жабры. Ну, по каким то причинам их здесь нет. Мы здесь видим только европейские имена. Вот. Хотя основная сеть у нас в компании именно в Китае. Я об этом буду говорить. Поэтому доходы здесь очень большие. Конечно, если вы серьезно возьмете за бизнес, то вы сможете здесь очень неплохо заработать. Конечно же, предлагая достаточно много усилий. да, Просто так деньги здесь не зарабатываются такие. Проходят у нас, я вам об этом уже сказал, по всему миру очень активно. И именно поэтому даже те люди, кто изначально онлайн строили бизнес типа меня, сейчас подключаются уже к живым событиям, потому что ну, на самом деле, конечно, здесь весь драйв и здесь Самые большие деньги, здесь самая большая сеть, здесь огромное количество общения, международного общения, здесь постоянные официальные события компании, вот, типа того события, которое было недавно в Англии. И мы видим вот по этим фотографиям, насколько большое движение сейчас происходит по всему миру. В принципе, даже компания специальный сайт создала, на этом сайте можно следить, где проходят события. Эквадор, Таиланд, Швеция, Россия, Англия, Дубай – это еще не все. Есть следующий слайд. Косово, Казахстан, Румыния, Голландия, Испания, Япония – это только примеры некоторых стран, некоторых событий в некоторых странах. И мы видим, что собираются полные залы по 300, 500, 1000, 2000 человек. Вот сейчас в Гонконге на днях было 3000 человек. В Японии я участвовал в событии, был полторы тысячи человек там выступало Руза Игнатова, да, то есть первое большое событие в Токио было. Везде наш бизнес полностью легальный, нету ни в одной стране никакой проблемы с регулирующими органами, то есть мы полностью легитимная легальная компания, мы продаем э, обучение э, и в принципе. Мы проходили несколько таких, скажем, расследований, что ли, да, со стороны Финляндии, и других стран, и, по сути дела, регуляторы пришли к тому, что просто ждут, когда компания наша выйдет на биржу, исходный код поместит в открытое пространство, в интернет, и тогда уже все будет ясно с нашей компанией, да, судьба нашей компании. Следующее событие у нас пройдет, кстати говоря, 1 октября 2016 года в Бангкоке, здесь, в Таиланде, на Импакт Арене, это самый большой стадион. Я на нем был, я ходил на концерт Мадонны. На самом деле там, конечно же, ну, о -о огромное количество людей может уместиться. И э, мы ожидаем, что около 10 тысяч человек здесь будет. Я думаю, что одних тайцев здесь будет, наверное, 5-6 тысяч человек. Огромное количество приедет наверняка партнеров из Вьетнама, из Китая. И компания еще официально об этом событии не объявила, но уже из э, таких вот э, компетентных источников мы знаем о том, что 1 октября это событие состоится. Поэтому, если у вас есть возможность посетить Таиланд 1 октября и вы хотите активно развивать бизнес, то обязательно прилетайте в Таиланд. Здесь рост цены монеты показан. Мы начали с пол евро и э, буквально за первый год выросли больше, чем в 10 раз. Здесь на марте заканчивается. Сейчас у нас на самом деле цена 6 с небольшим евро. Вот скоро будет подъем до 7 евро. Евро с небольшим. Рост э, сейчас замедлился. В принципе, в этом году где-то в 2 раза монета примерно должна вырасти за этот год и за следующий год тоже в два раза, но конечно же по мере подключения мерчантов рост может быть более сильным. То есть первый год был очень бурный рост, сейчас рост замедлился, рост именно я имею виду, рост цены монеты, но при этом динамика роста сети она очень хорошая и все больше людей в саму компанию заходят. И вы спросите, как же зайти в этот бизнес, каким образом приобрести пакеты. Все очень просто. По рекомендации вашего спонсора, человека, кто дал вам информацию, вы подключаетесь к системе, вы приобретаете пакеты за 110, 550, 1600, 3300, 5500 или 13750 евро. В эти пакеты входят обучение в Академии, Ван Академии. И вы видите, да, что, соответственно, это 1, 2, 3, 4, 5, 6 уровней. Чем больше пакет, тем больше уровня обучения и также в кины вот на эти самые токены компания за вас будет добывать монеты и вы получите монеты плюс идет биви это товарооборот который пойдет в сеть если вы будете строить сеть у вас партнеры будут покупать пакеты с обучением то вы также будете тогда получать биви плюс промошен на еще два пакета был запущен на днях и он действует только до 1 октября до запуска нового блокчейна, запустили два новых пакета, это пакет Tycoon Plus и пакет Ultimate, эти пакеты соответственно за 7500 евро и огромнейшая такая сумма для людей, ну, у кого действительно есть свободные финансы, для серьезных бизнесменов, инвесторов 118 тысяч евро, и Игнатова сказал, что в основном этот пакет интересен для азиатских инвесторов, потому что в Азии сейчас на самом деле очень много денег очень много партнеров заходят. Вот эти два пакета, они будут работать только до 1 октября. Они очень выгодные и, например, вот этот пакет за 118 тысяч евро, он на выходе даст после семи сплитов, он даст более двух миллионов монет. То есть, на самом деле, это самый выгодный пакет для тех людей, кто вот готов на такую большую сумму зайти в бизнес. Более подробно об этом можете узнать в наших чатах на сайте, на сайте компании. И в итоге я хочу сказать, подытожив сегодняшнюю презентацию, я вам хочу сказать, что есть три варианта сотрудничества с компанией. Вариант номер один, и, кстати говоря, основная масса людей именно вот по этому варианту и идет. Подключение к системе, майнинг ванкойнов через покупку обучающих пакетов. Вы можете обучиться, можете не обучаться, это вы сами для себя решаете, но понятно, что обучение полезно и вы узнаете многое про финансы, про инвестиции, про криптовалюту про торги, про трейдинг, про риски и так далее. Особенно если у вас нет финансового образования, достаточно это интересно. И вы получите определенное количество монет согласно вашему пакету. Все. В принципе, вы можете больше ничего не делать. Ждать, когда компания выведет монету на биржу, тогда монета станет ликвидной, вы сможете ее уже продать или можете ждать еще дольше, когда курс вырастет и продать по более дорогому курсу. Второй вариант это начать немножко работать, то есть вы может занимаетесь каким-то другим бизнесом или какой-то э, работой, э, по найму может быть, э, и у вас времени мало свободного, вы можете в день тратить по часу, например, или по два часа, э, может быть по три часа э, свободного времени и э, э, начинать строить клиентскую, э, клиентскую базу э, на неполной ставке. Это второй вариант и в принципе многие люди именно вот по этому пути тоже пошли. То есть по первому пути основная масса людей пошла, по второму поменьше. Ну и буквально несколько процентов людей в этом бизнесе пошли по пути построения полноценного бизнеса. Это такие люди как я, как другие лидеры, это люди, кто ничем больше, наверное, особенно не занимаются и сфокусированно именно строить бизнес OneCoin. Если вы будете сфокусировано работать только здесь, строить здесь бизнес, а мы вам дадим все инструменты, покажем, как это делать, то вы за несколько месяцев сможете, в принципе, выйти на хорошие доходы. Спросите своих спонсоров, наставников, они вам расскажут о тех материальных возможностях, которые открываются вместе с компанией. Если вам эта информация интересна, а в мире MLM, я считаю, что это сейчас самая горячая компания, самая трендовая, и по времени мы ограничены, потому что у нас еще где-то год-полтора осталось, и потом мы уже выходим на биржу, да? потом уже на Ванкойне бизнес не построить будет. То вы можете обратиться к человеку, кто, вам, кто вас пригласил на вебинар, зайти в нашу команду AngelSteam, Steam, развивать бизнес, подключиться к системе и работать вместе с нами. Возможно, мы встретимся 1 октября в Бангкоке на событии компании. А может быть на наших командных путешествиях Angels Travel, о которых я ничего здесь не сказал, но вот скоро, например, мы летим на Бали, там около двух недель мы вместе будем путешествовать, два раза в год мы командой путешествуем. На этом все. Angels Team, мы покоряем тренды.